Журнал сделок трейдера. Продолжаем нашу рубрику по разбору сделок. Сегодня мы рассмотрим видео, в котором разберем сделку, которую совершил не трейдер, а сделку, которую совершил по определенным параметрам Robot Magic Bot Classic. Смотрите далее видео секретные параметры. В конце видео вы найдете ссылку на вебинар, где данная сделка и параметры рассмотрены были более подробно. Основные параметры схемы сделки. Использовался, как я уже сказал, робот MagicBot Classic. Это торговля по определенному алгоритму, который заложен в данном роботе. Использовался режим пересечения двух скользящих средних. Данный робот подразумевает использование нескольких алгоритмов. В данном случае был режим пересечения двух скользящих средних. Использовался многоуровневый профит. Вход был при помощи лимитированной заявки. Работа была по реверсному алгоритму без использования стопов. И тайфрейм был пятиминутный. Давайте посмотрим несколько сделок, которые провел робот. Здесь вы видите 4 сделки, которые провел робот. Первая сделка это было открытие короткой позиции. Здесь робот зашел в шорт. Сработал первый профит и дальше реверсный переворот в лонг. Эта сделка была неудачная. Робот снова заходит по сигналу в шорт. Закрывает профит и переворачивается здесь в длинную позицию. Снова лонг и закрытие по лонгу, то есть переворот шорт происходит только спустя достаточно длительное время, целых три дня робот находился в сделке. Теперь посмотрим и разберем данные сделки более подробно. Самое основное преимущество торговли при помощи роботов, вы можете заранее протестировать параметры на исторических данных. И затем уже начинать торговлю на реальных деньгах, уже начинать с заведомо прибыльными параметрами. Вот первая сделка. Это открытие короткой позиции. По сигналу пересечения двух скользящих средних робот открывает шорт. И закрывает этот уровень, первый уровень профита. До следующих уровней профита робот не доходит, потому что возникает обратный сигнал на открытие длинной позиции. Здесь мы входим в лонг. Но эта сделка оказывается убыточной. Здесь сразу возникает обратный сигнал. И закрывая убыток, робот снова открывает короткую позицию по сигналу от двух скользящих средних. Следующая сделка оказывается более удачной. Вот мы открыли шорт. Здесь робот закрывает первый профит. Это 1000 пунктов. Закрывает второй профит. Это 3000 пунктов. При этом закрытие по профитам оказалось в данном случае не столь удачным, поскольку окончательный переворот и обратный сигнал возник еще ниже. То есть мы могли заработать в данной сделки еще больше открываем здесь лонг срабатывает первый профит видите почти на здесь, на хаю свечи срабатывает второй профит 3000 пунктов и дальше цена уходит далеко вверх при этом обратите внимание очень удачно здесь получилось что здесь нигде не возникло пересечение скользящих средних то есть мы как встали в лонг так больше никакого сигнала не последовало это случайность конечно Могло быть здесь и здесь небольшой переворот, как мы видели вот ранее, но это принципиально на прибыльность не повлияло, потому что в любом случае мы перевернулись бы в шорт, да, был бы дополнительный убыток, но снова встали бы в лонг, и в лонге мы доходились достаточно длинно, здесь три дня находились мы в длинной позиции, и только вот здесь вот возникает сигнал на переворот, на открытие короткой позиции. То есть два хороших тренда мы забрали и забрали даже больше, чем первый и второй уровень профита. Теперь давайте немножко посчитаем, подведем итоги данной сделки. Итоги трех сделок, которые мы провели. Сначала было открытие шорт короткой позиции. Мы видим, что два контракта закрылись по профиту. И оставшиеся контракты закрылись уже по сигналу на переворот. И это тоже оказалось в плюсе, но немножко по худшей цене дальше мы открываем long вторая сделка второй трейд это long это чистый убыток все контракты закрылись по убытку вот после этого открывается короткая позиция первый профит два контракта второй профит 3000 пунктов забираем и закрываемся еще по более лучшей цене оставшиеся 6 контрактов получает очень хороший профит и затем открываем позицию лонг, которая принесла еще больший профит. Естественно, первый профит точно так же, второй профит точно так же. И окончательно оставшиеся 6 контрактов находятся 3 дня сделки и получают самый максимальный профит. То есть, как видите, в данном случае использование профитов ухудшило наши результаты. Но это не всегда так. Так возникает только при хороших таких трендовых движениях. Если бы движение было бы немножко покороче, то мы бы заработали меньше. Окончательный расчет дает вообще прекрасные результаты. То есть на средства, которые мы используем в сделке, получилось 25% к своему депозиту. Это отличное просто значение. На самом деле это и не самая лучшая, и не самая худшая сделка. Конечно были и худшие периоды, были и лучшие. Но в текущий момент, когда на рынке происходят такие шикарные трендовые движения, это достаточно хороший результат. То есть здесь есть, сейчас есть возможность зарабатывать действительно хорошие профиты, потому что есть хорошие направленные трендовые движения, и при этом именно нужно работать на срочном рынке, потому что там мы работаем и в шорт, там работаем мы и в лонг, То есть однознаково можно работать в обе стороны. На фондовом рынке. Работа в шорт, она все-таки не предпочтительна, потому что здесь дополнительно приходится платить комиссию брокера за открытие коротких позиций. Давайте сделаем некие выводы к настройкам данного робота. Что можно было изменить? Можно было дополнительно использовать стоп, который мог ограничить ваши убытки. Стоп, с одной стороны, он дает... Не дает вашей системе сильно проваливаться в сделке, но иногда стоп может ограничить хорошую сделку, которая могла бы принести лучший результат. То есть можно упустить хороший жирный тренд. Вот можно еще второй вариант оставлять больше контрактов до переворота. То есть робот позволяет закрывать там часть, можно было поставить не 1000 пунктов, а скажем 2-3 тысячи пунктов, закрывать часть позиций, а остаток оставлять до переворота, то есть до получения обратного сигнала. Также можно работать на 15-30 минутном таймфрейме, настраиваться. Я со своей стороны предпочитаю более длительные периоды, потому что там меньше сделок, соответственно меньше платится комиссии, а профиты можно получать там не меньше, и даже, по крайней мере, у меня получались больше профит, и чаще получалось лучше настраиваться именно на 30-минутный таймфрейм. Мой любимый таймфрейм это 30 минут. И не стоит забывать, что никогда не бывает идеальных параметров. Идеальные параметры, настроенные на истории, не всегда будут лучшими в будущем. Поэтому нужно выбирать и подбирать параметры по определенным характеристикам, оценивая правильно качество торговой системы. Как подбирать и как настраиваться, это все есть в курсе по подбору прибыльных параметров, которые в случае, если вы берете робота, обязательно нужно заказывать в комплекте. И тогда вы на истории сможете настроиться на торговлю, а на реальных деньгах уже работать работать. С заведомо прибыльными параметрами на истории. И это увеличивает ваши шансы заработать в будущем. Подробнее можете посмотреть вебинар, где был принтскрин настроек непосредственно робота, который мы сейчас рассмотрели в нашей торговле. Спасибо за внимание. До встречи.